Говорят люберцы, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует радио Люберецкого региона. У микрофона Ольга Щевелева. В нашем эфире программа «Прямая речь». Сегодня гость нашей студии – глава городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий. И вы, уважаемые радиослушатели, сможете задать ему интересующие вас вопросы. И главное – получить на них ответы. Напоминаю телефон прямого эфира – пятьсот 554 55 72. Звоните, задавайте вопросы и не забывайте представляться. Владимир Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте всех, кто сегодня нашел время нас слушать или быть вместе с нами. Владимир Петрович, мы с вами вот в мае традиционно встречаемся перед самым главным и самым ожидаемым праздником для всех-всех-всех российских людей. Канон Дня Победы. И к предстоящим торжествам мы, конечно, еще с вами вернемся в процессе нашего прямого эфира, но хотелось бы начать с такой, я на мой взгляд, главной темы на сегодняшний момент. Это ситуация, когда Россия проводит спецоперацию на Украине. Мы с вами, конечно, говорить о спецоперации не будем, потому что... Ну, разговор не для прямого эфира. Но мы давайте с вами поговорим о той помощи, гуманитарной помощи, которая в большом масштабе оказывают жителям Донбасса все россияне, в том числе и жители городского округа Люберцы. Расскажите, пожалуйста, вот как вы видите вот эту помощь людскую и как она происходит у нас в округе? Ну, я думаю, что что касается э, всех вопросов, связанных с Донбассом, э, в целом, ДНР, ЛНР, э, все это сегодня присутствует у нас на телепрограммах, на разных площадках. Сегодня все это представлено, я думаю, что все мы наблюдаем, смотрим, читаем, волнуемся. Э, и люди не в, простой, не в простой сегодня ситуации. Я могу сказать, что только были подписаны указы президента России Владимира Ильича Путина Все что связано с признанием ЛНР, ДНР Мы по сути сразу же открыли пункт приема гуманитарной помощи У нас в Люберцах это было буквально сделано 22 февраля Именно в офисе Единой России Я думаю, что многие знают где находится Это улица Кирова 22 и э, суть в том, что я даже сам был удивлен, мы э, даже особо не рекламировали, просто э, напечатали на сайтах, и в социальных сетях дали. И реально э, люди пошли. Меня э, внизу, вот, не знаю, там, несколько десятков именно моих друзей, чьи у, у кого есть мои телефоны, прямо звонили, как вот, если что-то принести, занести, по помочь. Uh -huh. э, я вам скажу. Я живу в Малаховке, ко мне приходило прямо домой несколько соседей, с которыми я там, ну, практически общаюсь, очень редко или редко видимся, здороваемся. Тут uh -huh. просто пришли в выходной день, звонили и спрашивали, как можно оказать помощь. То есть люди у нас в своей массе, я вам скажу, очень такие, я бы сказал, ну, и сердечные, такая есть доброта. И как бы есть понимание, что кто-то нуждается, и если есть какая-то беда, люди это ощущают, именно, не знаю, как говорят, вот, где-то своими, есть на уровне внутренних ощущений, и люди думают, как помочь. Это, это правда. И суть в том, что реально люди приносили кто продукты питания, и кто одежду, кто какие-то письменные принадлежности, кто игрушки, кто разного рода сладости. И заранее нададежно людям они это приносили, которые, ну, было срок хранения, по крайней мере, не меньше месяца в упаковках, то есть не, не, не, не, не россыпью, а именно в упаковках, чтобы это был выдержан срок годности, и это yeah. можно было доставить. Потому что люди понимали, что это не близкий свет, там, тысячи километров более, и это yeah. надо доставить как-то в упаковке и так далее. Вот люди, мы даже без напоминания, без всякого инструктажа, это, это факт. Кроме этого я хочу, хочу сказать э, огромное спасибо таможенные нашей академии, э, технику Гагарина, э, нашим школам, потому что у нас работает очень четко, работает группа волонтеров, которая сформировалась в пандемию, и ребята молодые, э, очень активные, и они, по сути, взяли в свои, я оцениваю, такие крепкие уже обученные руки вот эти все вопросы, связанные с приемом гуманитарки, и ее как-то фиксацией, записью, потому что все это должно быть каким-то образом оформлено, это все оформлялось. И мы, особенно когда включили школы, это было порядка у нас 38 школ, техникум Гагарина, таможенная академия, мы где-то за неделю собрали порядка, я сейчас по памяти скажу, ну, не менее 18 тонн груза самого разного, от одежды, продуктов питания, даже люди несли медикаменты, что, ну, уже под вопросом, потому что такая тема медикаменты, mm -hmm. это важно, но это немножко другие подходы. Поэтому мы это все собирали, и в конечном итоге мы собрали более 65 тонн, все это было отгружено в Донбасс, там оно, соответствующим образом, распределено, поэтому сегодня можно сказать нашим людям, ну, огромное спасибо, и э, помощь дальше э, И она собирается ну, да. Формируется, формируются грузы То есть в этом э, вопросе Сегодня работает э, целая система Повторяю, я скажу, скажу Каждому, кто оказал помощь э, по, э, Скажу спасибо нашим волонтерам Потому что ну, реально э, Ребята э, ну, Работали днями Выходные э, э, Оставались поздно вечером Потому что надо было все это разобрать, упаковать, погрузить ну, такая работа, и я хочу сказать, что в своей массе, я могу точно сказать, у нас очень хорошие, добродушные, очень отзывчивые люди. Это, это, это факт и это правда. Да, Владимир Таратович, ну уже у нас есть звоночек, давайте попробуем послушать. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Можно говорить, да? Да, да, добрый день. Здравствуйте, Владимир. Федорович. Здравствуйте. Я проживаю в городе Любиса, который я очень люблю, 79-го года, 43 года. И все это время я с удовольствием пользуюсь проводным радиовещанием, поскольку радио это не только информация, но это эмоциональная атмосфера в доме. И вот, вы знаете, сейчас ходят упорные слухи о том, что проводное радиовещание в Рюберсах будет отключено в ближайшее время. И это аргументируется тем, что сейчас все пользуются интернетом, и вся информация идет по интернету. Но интернет и радио — это разные вещи, потому что радио — это собеседник. И тем более в наше такое непростое, тревожное, волнительное время — и как-то без радио будет очень грустно. Скажите, пожалуйста, поможете ли вы сохранить наши замечательные радиоточки в Люберцах? Ну, я даю себе отчет, что сегодня коммуникация развивается, технологии в коммуникациях развиваются, и появляются новые виды, скажу так, коммуникации, в том числе, значит, и интернет, и сегодня работает YouTube, и сегодня... В принципе, есть все шансы, Оль, я думаю, вы в Ютубе тоже представлены? Да. Представлены. В интернете у вас есть свой сайт, представлены. Да. да. Другое дело, я даю себе отчет, что возрастные люди, может быть, не с руки или не очень, ну, не обучены этим пользоваться. Но я думаю, что надо, возможно, Оль, провести какие-то, ну, учебы, что ли. На радио сложно это сделать, но, возможно, как-то подсказывать, конечно, я могу сказать, мы будем стремиться, по крайней мере, сохранять вот это именно проводное радио. Но так жизнь устроена, к сожалению. Я не знаю, как долго мы его сохраним. Ну, было бы очень хорошо, если бы нам удалось это сделать. Дело не только в том, возрастной или невозрастной, а дело в том, что радио трудно заменить в жизни. И сейчас даже многие и люди более молодого поколения, они с этим соглашаются? не я согласен, я ä, помню, я думаю, что мы где-то, я сам ä, живу в Люберцах давно, я помню, на квартире, вот на, на Мэзе, всегда на кухне работала радио. Да, там было кухне, три, вот нас, да. три кнопочки, я помню. Одна кнопочка у меня был маяк. Одна кнопочка была местное радио, и то оно выходило по часам определенным, вот, и что-то еще было, я уже сейчас не помню, и я с удовольствием слушал, позывной был Люберецкое радио, и новости были, да, но ну, с тех пор много воды утекло, поэтому я буду стремиться, чтобы радио максимально долго было сохранено, в то же время, Оль, надо просто ходить, думать, каким образом мы можем, чтобы мы всегда были где-то э, на э, каком-то сайте и там можно было зайти и э, посмотреть э, на ютубе, сегодня именно наличие телефона в кармане пос позволяет все время быть в доступе, через телефон заходишь э, на сайт включил и слушаешь, это, это тоже факт. Ну да, мы конечно постараемся, интернет, да. радио есть такое, конечно, все это очень дорого, но мы постараемся, но надо думать, как сохраниться. Да, нет, вы знаете, Владимир Петрович, очень важно, вот поверьте, это очень важно, э, сохранить э, радио, тем более, что живые передачи. У нас прекрасные мастера на радиоузле, очень отзывчивые, у нас замечательные вот... Редакция радио и Ольга, и ее коллега. Вы знаете, мне кажется, что вот это живое общение, оно сегодня людям очень необходимо. Я вот согласна. Как вас? Голос Я согласна. Как вас зовут? Меня зовут Евгений Александров Нагиев, вы... господин. Евгений Александров Нагиев, кандидат наук. Все чувствуется, Евгений Александров, да. А? Вы образованный, интеллигентный человек. Я тут привожу пример, если вы помните была пленка Кодок, фотоаппараты Кодок, помните? А, ну, конечно, конечно. И у меня это 90-е годы, у меня были друзья, которые занимались бизнесом с Кодок, и у них настолько все было, я извините, слова, все было сладко, и у них настолько было светлое будущее, они там себе что-то там представляли, как они будут развиваться. И потом вошла в жизнь цифра она выбила весь этот кодок все, что связано с пленкой, и появились цифровые фотоаппараты. Пленка не нужна. И сегодня у меня эти друзья есть, я с ними общаюсь, и они говорит, никогда не думали, если бы кто-то сказал в году 90-м, что значит, не будет пленок и будет что-то другое, они бы никогда не поверили, а их выкинули. Значит, вот на сегодняшний день, к сожалению, все, что связано но я немножко технарь. все что связано с проводами сегодня ученые работают отрабатывают так я для философии скажу передача электроэнергии да. без проводов я не говорю мы пришли передачи звукового сигнала давно без проводов а В Люберцах до сих пор есть провода и меня даже порой обвиняет в консерватизме что я э, очень слабо следую за научно-техническим... очень да. и очень современный. Согла согласен. Мне, что сейчас очень многие возвращаются, например, кнопочным телефонам, они более надежные и удобные, если людям нужно только говорить и посылать смс Я согласен. Значит, эта тема, она философская, тем более вы, э, по сути, доктор-искусствовед, значит, Вы очень грамотный и образованный человек Я на эту тему можем долго рассуждать Но прогресс идет вперед Поэтому, вот Оле, надо подумать, как в этом прогрессе мы Устоять. максимально сохраняем проводное радио Мы за это боремся Олег об этом знает Но в то, же время, да, в то же время надо думать, какие еще можно, как, как еще можно сохраниться без проводов Спасибо большое вам, Евгения Александровна, за звонок. Будем надеяться. Спасибо, а вам тоже. Спасибо, Всего до Спасибо, до свидания. Владимир Петрович, еще вот возвращаясь к прошлому вопросу, как здорово, что у нас вот гуманитарной помощи привлекают детей, да, они сразу воспитываются вот в правильном русле. Вот вы уже говорили, что в школах собирали, помните, была эта акция «Доброе дело» ну вот это вот здорово не просто что там взрослые несут те, у которых вот уже мозги правильно стоят а детей с малолетства приучают, приучает к этому делу это очень здорово молодцы, молодцы. Ну, дело дело в том что мы же все выросли как говорят, мы все родом из детства мы все выросли в семьях все были детьми хотим мы или не хотим мы так или иначе копируем в своей жизни все что видели в детстве Понятно, что есть генетика, никто ее не отменил. Но мы так или иначе еще повторяем то, что делали наши родители, бабушки, дедушки. Uh -huh. Мы идем по жизни. И то, что у нас в школе научились, потом что-то свое прибавляем. Поэтому понятно, что система обучения, она разная. Понятно, что надо э, знать э, предметы, там, точные какие-то, э, скажем, есть науки разные, и гуманитарные, yeah, и да. точные науки. Это надо постигать, потому что в жизни устать этому нас учат. Но еще есть вопросы, связанные с добротой Вопросы, связанные С помощью Ближнему Конечно. сочувствие, угу. Умение Скажем Увидеть Какие-то проблемы, либо невзгоды у другого И вовремя плечо подставить То есть, вот эта душа Человеческая, она формируется в детстве И она должна быть черствой И то, что сегодня вот происходит, я наблюдаю В нашем, ну скажем так в сообществе в школах я оцениваю что вот это как бы чужой беды не бывает особенно в нынешние времена да, И да, наши да. люди вот, они очень отзывчивые да. И, да, и что касается учителей, им благодарен они ведут такую разъяснительную работу в доме наверное у каждого так или иначе эти вопросы обсуждаются Конечно. поэтому да формируется формируется наше юное подрастающее поколение которое Именно все, что связано Помочь, пойти навстречу Я-то вижу, это, надо да. сказать У нас ну, хорошие дети ну, да. Есть будущее Да, да, да, да, есть надежда Владимир Петрович, еще один звоночек поступил Здравствуйте, вы в прямом эфире Говорите, пожалуйста Добрый вечер Здравствуйте Уважаемый Владимир Петрович Да, да Добрый К ночью. вам обращается дочь, участ... дочь фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. И я попала в жуткую ситуацию. Оказалась в руках злодеев, которые в 2009 году просто разграбили квартиру, привели в жуткое состояние мебель и, в общем, превратили меня в калеку. Но я думаю, что, по крайней мере, я там сменил замки, и на этом дело все закончится. Не тут-то было. Вторая серия произошла через некоторое время. А сейчас они меня просто изводят. Дело в том, что в их руках мои документы, наш семейный архив, документы родителей, все в их руках находится. Я нахожусь в очень сложном и в жутком состоянии. Владимир Петрович, в этот светлый День Георгия Победоносца. 70 лет, 77 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Я просто умоляю вас помочь избавить меня от этих злодеев Хорошо. и помочь вы... вернуть хоть какие-то документы. Как вас зовут? Ирина Ивановна. Ирина Ивановна, вы этих людей знаете, кто вас, как раз изводит? Вы знаете, я предполагаю, что это те люди, которые, в общем, облад... ну, кто-то из них паранормальными способностями обладает, они находятся в 26 квартире, то есть под, подо мной. То есть это вы снимают квартиру, да? Я не знаю, то ли эту квартиру они сдают, то ли, как-то... То есть это ваши соседи? Ну, это да, это соседи, но, вы понимаете, я так понимаю, что это... Возможно, люди, которые здесь Хорошо. проживают непонятно... Ирина Ивановна, я вас что попрошу, вы оставите свои координаты, телефон моим коллегам, там запишу. Я поручу завтра своим коллегам по работе, чтобы они отработали с правоохранительным блоком, с УВД, с прокуратурой. И эти все вопросы, что вы озвучили, они проверили. Владимир Петрович, я просто умоляю вас помочь, потому хорошо, что. Ну, хорошо. Ну, Владимир Петрович сказал, он забыл. Он Да, даст поручение. Да. Огромное вам хорошо. От имени моих родителей. Спасибо вам. Уже нет в живых. Спасибо, Ирина Ивановна. Спасибо. С праздником. Спасибо ага, До свидания. Спасибо. С праздником. Владимир Петрович, еще одна важная тема тоже в свете последних событий, это экономика. Мы все знаем, что когда экономика развивается хорошо, от этого зависит вообще вся сфера жизнедеятельности. Вот расскажите мне, пожалуйста, что делается у нас в городском округе для того, чтобы в сейчасшной трудной ситуации вот этих санкций помочь нашим предпринимателям, как они вообще выживают. И вот такой вопрос, а верите ли вы лично, вы, что мы выстоим? Ну, я бы так сказал, у нас-то выбора нет. Это Все-таки страна да. огромная. По природным запасам мы, по сути, первые в мире. У нас, по-моему, одна шестая часть суши. У нас 140 миллионов. И 140 миллионов – это огромная страна. И у нас выбора нет. И Россия проходила время от времени, если посмотреть историю, разного рода испытания и выходила с честью, понятно, что было, были какие-то невзгоды, были потери, были сложности для населения, но мы это все проходили. И я думаю, что нынешнее поколение, как показывает мой маленький опыт жизненный, я думаю и уверен даже, что она ничем не хуже, чем те скажем там россияне которые были там 200 лет назад сто лет назад потому что есть дух ну и генетику никто не отменил поэтому я думаю что конечно вы стоим даже в этом уверен другое дело что для этого требуется и это для того что требуется некие решения властные на уровне правительства президента что сегодня происходит понятно что решение на уровне областных структур, губернатора, вот, и я думаю, что это все сегодня делается. Естественно, на уровне местном. На местном уровне понятно, что есть администрация, муниципалитет, глава, я в частности несу ответственность за все эти вопросы. Поэтому скажу, целый ряд вопросов мы сегодня решаем, я несколько раз встречался с нашим предпринимательским сообществом, у нас есть союз промышленных предпринимателей, у нас есть торгово-промышленная палата, которая достаточно успешно работает. И в этом плане я оцениваю, что что-то у нас и получается, и много получается. Да, есть свои трудности, я о них чуть позже скажу. У нас сегодня, я по памяти, где-то около 20 тысяч средних и малых предприятий. Mm. У нас, будем говорить, мы по этой показателю входим где-то в тройку Московской области. У нас где-то порядка 13 тысяч, это индивидуальные предприниматели, и порядка 7 тысяч, это юридические лица. И в этом плане я хочу сказать, что мы постоянно ситуацию мониторим, помогаем. У нас целый есть ряд мероприятий, которые помогают нашему бизнесу. Ну, например, эти все вопросы, они находятся в компетенции моего зама, Сырого Андрея Николаевича, а также ряда управлений, которые будут в администрации. Поэтому все, что связано, допустим, с помощью предприятиям, которые а, берут что-либо в лизинг, у нас есть целая программа, где мы а, компенсируем затраты на лизинг. Надо понятно, что оформить оформится документ. Угу. А, у нас есть вопросы, связанные, ну, например, по налогообложению на землю, это наши компетенции. И есть а, те, а, скажем, ну, есть а, будем говорить, а, управляющие организации индустриальных парков. Uh -huh. И тоже оформляются соответствующие документы на, на конкурсной основе. И, и если это предприятие под это подходит, мы освобождаем э, от земельного налога на 50%. Это очень э, существенно, uh -huh. да. Значит, э, есть э, э, так называемые предприятия, которые э, получили статус э, системы образующего предприятия. Тоже оформляются документы и так далее это все у нас в администрации, подойти, кто этим занимается, знает, пользуется случаем, вдруг кто-то меня услышит, то там идет освобождение налога на землю на 30%, тоже важно. Поэтому все эти вопросы нами предусмотрены, и мы стремимся. Я уже не говорю о юридических консультациях, я не говорю о совместной работе наших промышленников, предпринимателей с министерством инвестиций Московской области, да и со всеми министерствами. Понятно, что в ходе наших рассуждений, встреч с бизнесом, есть сложности. Сложность в чем заключается? Те предприятия, те предприниматели, которые работали с какими-то европейскими компаниями, получали зарубежно комплектующие, особенно с европейских стран, скажем, с тех же Соединенных Штатов, Южная Корея, Япония. Сегодня эти цепочки нарушены. И все, что связано особенно э, с микрочипами, чипами, э, разного рода красителями, это для текстиля, значит, ряд других э, комплектующих. Да, там есть определенные проблемы. Но вот я э, беседовал с нашими предпринимателями, у них есть запас по, по комплектации, где-то ну, не менее чем на полгода. Но сейчас все они э, изучают другие рынки. Другие возможности замены этих поставок. И в своей массе в основном находят, меняют, заменяют. Поэтому тоже это некий труд. Но земной же шарик не сводится только к Европе и Америке. Да. На земном шарике есть целый ряд других стран, которые также поставляют, делают, производят. Ну да, немножечко надо, извиняюсь, где-то упереться, где-то попотеть и найти замену. Это, я думаю, что это все будет, все это будет. Понятно, хорошо тоже есть надежда Владимир Петрович да. еще один звоночек Да, пожалуйста Здравствуйте, вы в прямом эфире Говорите, пожалуйста Здравствуйте Да, добрый а, день а, Владимир Петрович а, Это Людмила Анатольевна Петрова тебя Когтябрьки а, Во-первых, хочу поздравить вас Лично и всех учителей Нашего замечательного городского округа Люберцы со священным праздником 9 мая Пожелать Спасибо. вам лично и всем жителям нашего округа крепкого здоровья благополучия округу процветания и дальнейшего развития Владимир Петрович да -да. будьте, будьте любезны подскажите пожалуйста а когда планируемый срок окончания строительства развязки я сейчас вам не скажу, значит, все, что связано, насколько я помню, с мостом объезда, значит, Октябрьского, это были планы 23 год угу. Я думаю, что это все будет, потому что о чем, как бы сегодня говорят, и в правительстве Российской Федерации, потому что эта тема федеральная. Деньги платятся из федерального бюджета. И насколько я слышу, понимаю, как бы никаких как бы, ну, предпосылок, что этого не будет. Я не слышу. Я думаю, что так и будет. 23-й год. 23-й год. Да. Ну, замечательно. Ждем с нетерпением. Хорошо, спасибо. Спасибо Ваши спасибо за звонок. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Владимир Петрович. Ну, значит, вот, безусловно, какие-то корректировки, например, в развитии нашего муниципалитета придется делать. Но я так думаю, что жизнь-то у нас не останавливается, и все равно у нас будут и благоустраиваться дворы, и общественные территории, и дороги ремонтироваться, ну и все это у нас уже происходит. Но все-таки какие-то корректировки есть в этом вопросе, да, скажите, что вот нам ждать, вот у нас уже май закончится, лето, самая пора. Ну, я скажу так. Мы ежегодно обустраиваем дворы. Вот, допустим, прошедший 21 год мы обустроили 38 дворов. И я же наблюдаем, этим вопросом занялись ну, давно, лет, лет, я скажу уж. Точно мы этим вопросом занимаемся последних ну, лет 7-8, это точно. Да. Начинали где-то с маленького. Значит, двор, где-то асфальт надо должное губернатору андреевичу воробьеву он эту систему как бы или эти процессы притворил в жизнь и мы начали делать пределы 10% процентов ежегодно поэтому э, дворе начали приобретать совершенно другое э, да. э, как бы состояние конечно это и к дому э, дорога это тротуар это понятно асфальт тротуар где-то плитка это освещение это детские площадки спортивные понятно никуда не денешь какая-то э, площадка для сбора мусора это и в подъездах ремонт мы начали делать и э, была программа принята по капитальному ремонту и мы стремились по крайней мере если мы допустим делали в год там 50 60 70 двору понятно что подъездов э, мы делали по разному э, ну, понятно что э, скажем если мы, получалось где то там взять там 5 там, или три дома чтобы подъезды отремонтировать и даже если где-то один или два дома чтобы было в капитальном ремонте угу. то мы старались комплексно подойти чтобы сделать двор сделать подъезды и капитальный ремонт дома угу. и когда это происходит то ты заходишь к этому дому я со многими говорил и те кто не был не были в люберцах скажем год-три-пять они приезжали заходя в этот дом подходя к дому, они не узнали, они просто, ну, я эти благодарности, я на это дать должное. Наши люди, я своим коллегам говорю, наши люди очень четко видят, замечают хорошее, угу. а еще больше замечают, если что-то не так. Ну, это и да. это правильно делают, потому что человек начинает возмущаться и так далее. Я многим благодарен, потому что у нас же э, целый ряд вопросов, работ, э, выполняет подрядчик. И порой мы этих подрядчиков... Э, ну, набираем через конкурсы, mm -hmm. и мы зачастую не знаем, кто победит на этих конкурсах. И вот бывают победители, где-то и некачественную работу делают. И наши жители, проходя там, или плитку кладут не так, или там двор делают не так, или асфальт делают не так, или, скажем, делают капитальный ремонт дома, и что-то тоже делают не так. Нам звонят, нам пишут, что мы приняли какие-то решения в процессе ремонта, потому что когда уже ремонт сделали, этот подрядчик ушел, а потом нам как-то информация доходит, а он же ушел. Uh -huh. И мы начинаем бить по хвостам. Поэтому я многим благодарен, которые в процессе работ э, замечают, нам звонят, сигнализируют, и мы поправляем. Поэтому я к тому, что мы целый ряд вопросов решали комплексно. Понятно, что пандемия внесла свои коррективы, uh -huh. и мы начали немножечко меньше делать. Поэтому в том году мы сделали 38 домов. Дворов. А, вернее дворов 38 в этом году мы планируем сделать 40 дворов 8 дворов в 8, 8 дворах мы поставим губернаторской площадки детской спортивные уже по программе губернатора угу. значит мы когда двор делаем то мы делаем и освещение значит двора и подходы подъезды тротуары значит площадку до сбора мусора то есть эти все вопросы приобретают такой другой характер еще есть такая тема, она, она звучит очень остро. И э, по этой теме было много к нам вопросов. Э, мы их назвали народные тропы. Ой, да, а, такая по, вещь. Да, потому что а, народ выходит из подъезда, ему надо а, пройти в магазин, и ему надо как-то идти, а, скажем, по каким-то тротуарам, а, где-то перпендикулярно, ну, параллельно. Да, да, да. А человеку хочется из подъезда напрямую пройти там через сквер. Где-то, скажем, ну, где земля, когда дождь идет, то, понятно, грязь. Зимой снеги вот там не убирают. Вот мы такие тропы вместе с нашими жителями, с нашим активом, как бы, брали в работу. И где люди протоптали своими ногами самые uh, прямые пути, ага. удобные пути. Мы там положили где асфальт, где плитку. Ну да. Вот таких мы троп сделали в том году 25. Да. В этом году планируем таких троп сделать 18. Будем еще? Будем Вот, это 18. здорово. Не, не буду добавлять. 13 у нас, в планах 13. Так ну, что-то, походу, еще зацепим. Ну, да. Поэтому такой работой тоже будем заниматься, потому что эта работа востребована, и таких троп у нас достаточно. Понятно. Хорошо. Поэтому этой работой мы занимались и будем заниматься. Ну, да. и будем и дороги ремонтировать, все как ну, полагается. По дорогам это отдельная тема, а мы в этом году планируем сделать по памяти, по-моему, 21 дорога, и у нас э, в планах и э, мы это все сделаем. Это первая очередь. Потом э, мы никогда этим не занимались, в этом году займемся. Это дороги КСНТ. Угу. Это будет вторая очередь. И четвертая очередь, это, вернее, третья очередь, будет еще четыре дороги. Поэтому что в этом году, это пока в таких планах у нас будет не менее 25 дорог. Понятно. Владимир Петрович, ну давайте теперь о таком все-таки с чего мы с вами начали. То есть это наша главная тема, это наш День Победы. И вот я так думаю, что никто и никогда не сможет нам помешать его отметить. И бессмертным полком мы пройдем так, что все там обзавидуются, и, и локти будут кусать, и, и, и, и увидят, что нас никто не может победить. У нас такая история, у нас такие предки, там. в общем ну, как нас, мы будем проходить. у нас же э, традиция эта традиция заложена и я оцениваю, что ежегодно и нам она, нам не звонят, нас спрашивают мы формируем э, будем так говорить, я не могу сказать, что мы колонны формируем, но все желающие да. а желающих всегда много у нас приходят, я оцениваю там, ну, ну не менее 10 тысяч вот, у нас был как-то год до пандемии было где-то порядка 15 тысяч Пандемию, понятно, что мы эти вопросы не проводили. Этот год мы проведем и мы планируем 9 мая мы собираемся у Вечного огня в Люберцах в 12 часов будет митинг у, -у. у Вечного огня. Мы обычно делаем в администрации, потому что а, и да. по Октябрьскому проспекту. Сейчас в этом есть неудобство, потому что Октябрьский проспект в ремонте. Да. И чтобы не создавать проблем. И как неудобно Поэтому мы проведем митинг у Вечного огня э, На Октябрьском проспекте Значит э, После митинга Мы колонной э, Бессмертный пол э, Пройдемся улица Власова э, Улица Кирова До Центрального парка И зайдем в Центральный парк Где будет концертная программа она будет интересная, mm -hmm. она будет и патриотическая, и будут эстрадные песни звучат. И в целом в парковой зоне будет организован целый ряд мероприятий. И это культурные программы, mm -hmm. это досуг, это спортивный, будет работать торговля. Но в отличие от многих муниципалитетов, мы подобные мероприятия, Бессмертный полк, мы проводим не только в Люберцах, потому что, как правило, проводят в районном центре и на этом заканчиваю. Угу. Мы, а мы, у нас есть традиция, мы проводим по нашим поселкам. Поэтому у нас бессмертный полк будет во всех поселках. Это и в Томилино, и Краскова, Малаховка, и Октябрьск. Угу. Эти места определены. Время мы специально разбили, чтобы люди могли принять участие, кто желает. Шесть таких, кто примут участие и в Люберцах, где-то в Тамилине или в Новом поселке. Угу. Поэтому там тоже будет и будут концертные программы. У нас на сегодняшний день э, все это тоже продумано. Э, у нас э, надо дать должное, у нас э, достаточно я на уровне работы управления культуры. У нас есть свои, я бы сказал так, доморощенные артисты. <с и <с мне за ними гораздо приятнее наблюдать, особенно детишки, э, которые участвуют в разных э, кружках, секциях, которые и поют, и, и танцуют, и.. Э, оцениваю, что и стих могут рассказать и сыграть на разных инструментах все это у нас есть и поэтому я думаю, что наши жители получат огромное удовольствие наблюдая а, а, за нашими а, люберецкими артистами а, поэтому в течение дня будут проходить разного рода спортивные мероприятия я уже сказал, культурные программы а в 19 часов мы а, ну это будет всероссийская акция минута молчания mm -hmm. и это в 19 часов ну а впоследствии в 22 будет салют, праздничный салют. Поэтому. И везде он будет, да? Да, и везде, и в поселках тоже, да. Это тоже традиция. Мы как-то на это не скупимся. Мы не станем богаче. Но это, это праздник, потому что как песня со слезами на глаза. Это отдельная тема, потому что она непростая, особенно в сегодняшние дни, где э, мы вспоминаем тех, кто не дожил, а таких у нас остается с каждым годом все меньше и меньше, поэтому у нас сегодня только ветеранов, кто был участником тех событий, именно воевал в годы войны, осталось 74 человека, и с каждым годом, даже мне сказали, даже не с каждым годом, а да, с каждым, с каждым днем угу. становится меньше. Ну что люди уже взрослые, да, достаточно, да, да, ну тем более пережили некие нечеловеческие условия, многие из них ранены кто-то контужен. Я не знаю ни одного ветеранов, с кем это я встречаюсь, чтобы они не, были, не получили в годы войны ранения, либо какие-то другие у них были проблемы со здоровьем. Поэтому понятно, что это люди в возрасте. Мы можем пожелать им только здоровья. И долголетие как можно дольше быть с нами. Кстати потому, говоря... Потому что это живая история. Да, вот, вот, но они такие... вот, Они, они такие... Позитивный, вот мы сегодня с вами были у, Алексе... у Павел Алексеевича Петровича Да Ведь у него ранение, что у него даже здесь вот бандаж такой на шее Ну это с войны у него ранение было, ну типа как бы шейный позвонок Ну да. И сколько уже времени прошло после войны И ему сегодня уже 90 получается Три а, Нет, он, он... 31-го а, Нет, 29 он 29-го да, да, ему 30... да, да. да, 33-й год но замечательный человек, очень жизнерадостный, угу. э, очень светлый ум. Да. Очень светлый и э, такой э, ум э, с, даже, я бы сказал, с юмором и сатирой. Да, да, да. Так что дай Бог ему здоровья. Они вот, мы как пока вас ждали, они общались со своей женой. Знаете, вот как в молодости. Такие молодцы, прям да. вот на них смотришь и хочется жить. Владимир Петрович, ну, тем не менее, вот здоровье там, долгих лет жизни. Но я думаю, что вы сейчас должны поздравить, конечно же, в первую очередь ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Но вы должны поздравить, мне так кажется, вот всех жителей, которые сейчас вот нас слушают. Ну, мы ежегодно, я вам скажу, вспоминаем, мы ежегодно благодарим, но ну, не только ежегодно, а постоянно при виде ветерана. Мы, ну, я в частности, думаю, всех, это относится ко всем. Постараемся найти какие-то теплые слова приобнять, найти как-то и теплый взгляд, и как-то, скажем, и спросить, и нужна ли помощь, и есть ли проблемы. Потому что именно эти люди, они заслужили, я не боюсь этого слова, своим подвигом в те годы, в годы Великой Отечественной войны, вот это уважение от нас, от тех, кто живет уже послевоенные годы, и мы не знаем, что такое бомбежки, взрывы, смерть, ранения, разного рода невзгоды. Поэтому говорим им огромное спасибо. Я, конечно, говорю всегда слова благодарности, мы вспоминаем, но я могу сказать, что в каждой семье есть свой герой. И нет семьи на просторах бывшего Советского Союза, где кто-то из близких не был бы участником тех событий и не было бы э, в каждой семье каких-то потерь если даже кто-то пришел после войны с фронта э, с ранениями то после войны эти люди тоже уходили к сожалению mm -hmm. и мы конечно э, вспоминаем говорим спасибо поэтому все начинается как правило с семьи а потом это все перерастает э, в любовь мы называем большая родина, потому что э, нельзя, я извиняюсь за слова, там любить большую родину, когда ты не понимаешь на своем семейном уровне, а что это, да. кто это. Поэтому вот именно, что касается бессмертного полка, там именно есть как бы единение тех, кто ныне здравствует и живет, и тех, кто уже с нами, и тех, кого с нами нет, У -у -у. потому что это есть некая возможность идя а с портретом. Своих близких, которые ушли Вспомнить, прикоснуться И сказать спасибо Но сегодня мы говорим спасибо И э, я могу сказать Всем, кто э, Ковал победу в тылу Потому что не может быть победы без тыла Это не, не, не, некие афоризмы Но это жизнь И эти люди рядом с нами э, Кто-то э, Было 12-14 13, 14 лет Эти люди стояли у станка Кто-то в поле Сегодня мы говорим спасибо блокадникам Ленинграда, они тоже рядом с нами живут у нас, и такие в Люберцах есть. Это узники концлагерей, это тоже люди. И говорим и спасибо, и сочувствие детям войны, потому что ну, кому-то было 5 или 10 лет годы войны, какое детство они видели. А кому-то был годик или три, какие лишения, особенно кто был в зоне оккупации да даже если не в оккупации, то есть где-то э, проживали, выберцы же не были э, под оккупацией. Да, да. Но это была прифронтовая зона, где люди работали у станка, работали э, в медсанчастях, в госпиталях, работали в поле. Э эти же люди, какие там э, были доходы, зарплата, и как эти люди могли э, дома содержать близких. Это тоже все было в проголоде и в холоде. Поэтому всех, кого так или иначе коснулась война, то ли на фронте, то ли ты ребенок годовалый и был где-то в люльке, в Люберцах, в своем доме. Мы им всем говорим э, огромное спасибо за то, что они сегодня с нами. Прожили достаточно, я оценю такую, ну даже героическую жизнь, я не боюсь, не боюсь этого слова. Да. И были многие лишения. И даю себе отчет, как надо было и как жилось после военные годы непросто, где надо было все восстанавливать. Даю себе отчет, что происходило в 90-е годы. Мы это с вами наблюдали, помним, как все было непросто, мы это пережили. И сейчас, будем говорить, не совсем просто, но все-таки сегодня и правительство, и президент, и на всех уровнях власти уделяется внимание Нашим ветеранам. Поэтому я сегодня хотел бы всех наших ветеранов, всех, кто соприкасался с войной те годы, всех, кого зацепило, зацепили эти военные годы, здоровья, и долголетия. И, конечно, и ветеранам, и всем ныне здравствующим, и нашей молодежи. Я, конечно, искренне хотел бы пожелать здоровья, благополучия, удачи, везения во всем, и в эти дни как никогда, очень много вкладывается смыслов мира. Всем нам мира. Потому что, если мы эти слова произносили даже год назад, ну, особо, но произносили произносили, ну, да. то сегодня тема мира, она как никогда стоит острая. Я думаю, каждый где-то на такончиков пальцев ощущает, что такое мир. И это надо ценить, дорожить, и я искренне желаю, чтобы мы не знали ни бомбежек, ни разных ни невзгод, связанных с войной. Я надеюсь, что так и будет, потому что все-таки у нас есть вооруженные силы, есть правительство. Я оцениваюсь, мудрый президент, который не допустит, чтобы это как-то было нарушено. Спасибо большое, Владимир Петрович. Я, уважаемые радиослушатели и всех, кто нас видит, присоединяюсь к замечательным словам Владимира Петровича. Желаю вам мира, добра, благополучия. Всего вам доброго. И, Владимир Петрович, до следующего эфира. Спасибо. Всего доброго. С Днем Победы. С праздником. С праздником.